Аудиокнига «Как стать богатым» Глава первая. Что значит быть богатым? Под богатством, как правило, имеются в виду ценности материальные, способные обеспечить комфорт, радость и удовольствие. Да, большинство из нас испытывает радость от покупки новой вещи, будь то новый холодильник, дорогой ковер или суперсовременный ноутбук. Однако радость это, как правило, недолговременно, и мало кто постоянно доволен своим уровнем богатства. Как показали исследования, под понятием «быть богатым» подразумеваются совершенно разные вещи. Женщина может сказать «Я богата, у меня трое сыновей». Студент может сказать «Я богат, у меня столько друзей в институте». Но чаще всего «богатым» называют такого человека, который может приобрести все, что только захочет, то есть обладающего большим количеством денег. В последние годы богатство часто связывают с успешностью и удачей хотя они не включают в себя только деньги. Есть несколько составляющих успешной жизни, и главные из них таковы. Успешная карьера, высокий материальный уровень благосостояния, удачный и счастливый брак, здоровые и послушные дети, признание в обществе, полезные связи и знакомства, крепкое здоровье. Как можно заметить, все перечисленные стороны успешной жизни взаимосвязаны, и включает в себя не только карьеру и материальное богатство, но и многое другое. Именно поэтому материальное благосостояние должно стать не целью, а средством к достижению цели. Если вы цените деньги не сами по себе, а за те возможности, которые они дают, значит ваше отношение к деньгам верное. Немного исторических фактов о богатстве и бедности. В народном сознании плотно укоренился миф о том, что бедность всегда добродетельна, а богатство порочно. Если обратиться к истории, то фактов, подтверждающих это, найдется великое множество. Да и в народных сказках богач всегда изображается черствым, жадным и глупым. А герой, живущий в бедности, обязательно умен и честен. Богач зачастую лишается своего богатства из-за непомерной жадности. Но что интересно, бедняк в конце сказки обязательно становится богатым. Наблюдается некое противоречие, хотя богатство порочно и стремиться к нему изо всех сил неэтично, но лучше, чтобы оно все-таки было. Исторические примеры, народные представления приводят к тому, что мы делаем выводы о том, что всякое богатство – это подло, а бедность – честна. Чтобы убедиться в противоположном, обратимся к той же истории, которая предоставит нам множество примеров. Так, например, великий мыслитель Аристотель, живший в тот же временной период, что и бессребренник Диоген – был личным учителем Александра Македонского и на протяжении всей жизни вслыл весьма обеспеченным человеком. Леонардо да Винчи занимал должность придворного живописца, что позволяло ему вести довольно-таки роскошную жизнь и ни в чем себе не отказывать. Список богатых людей, внесших большой вклад в развитие человечества, довольно продолжителен. Это и Лорд Кельвин, и Томас Эдисон, и Александр Дюма-старший, и многие другие им богатство не мешало, а только помогало творить или изобретать. Более того, начиная с античности, состоятельные люди выступали как покровители искусств и наук, поддерживая нуждающихся талантливых людей. Хорошо известно имя знатного римлянина Кая Цильния Мецената, ставшее нарицательным для обозначения богача, который вносит материальный вклад в развитие науки и искусства. К тому же, если человек беден, это отнюдь не означает, что он честен и добродетелен. Статистика, проводящаяся в различных странах, показывает, большая часть противоправных действий совершают неимущие, те, у кого ни гроша в кармане. В любом современном мегаполисе наивысший уровень преступности наблюдается в самых бедных кварталах. Но здесь, несомненно, будет справедливо привести высказывание Бенджамина Франклина о том, что трудно остаться порядочным тому человеку, у которого нет денег. Конечно, и богатые тоже не ангелы во плоти. Их действиями руководит холодный расчет. У них свои междоусобные войны. Например, какой-нибудь банкир может довести конкурирующий банк до банкротства и затем за бесценок скупить его акции. Но он не выйдет с кастетом в темный переулок, чтобы завладеть кошельком случайного прохожего. Да, существуют и благородные нищие, и порочные богачи. Но можно иметь крупный вклад в банке и оставаться замечательным человеком, и быть под лицом не имея ни гроша. Иначе говоря, благосостояние и добродетель не зависят друг от друга и никак не связаны между собой Бедность не порог. Те, кто утверждают, что бедность- это не порог, несомненно правы.